Кто там у меня в комнате сидит? Yeah. Кто ты такой? Yeah. Как тебя звать? Блять, ты пиздец, не посади криш. 30 долларов. Ну, это же не твои деньги, это мои деньги, это никто это же не знает, да. чьи это деньги, ты же, меня, ты же у меня в мастерской, ты все боишься, все боишься, счастливый человек. Подумаешь, что это я в своей мастерской вещи. И деньги, блядь. Что ты делаешь? Даже никто не, не написано, так что это в Америке, блядь. Ты же пишешь английскими буквами, Илюшенька. Зачем ты... человеку советской мастерской писать английскими буквами еще? Не надо, это все пиздец, это я попался. Блядь. Это же вырежут и будет сидеть. Монтаж будет, все пиздец, блядь. Ты не чувствуешь, в каком это Чувствия. должно быть ритме, в каком да. это должно быть? Чувствия. Чувствия. это, это не Ну, может быть, это Придется. вопрос настроения какого-то. Да. Сразу... Что-то случилось, да? Что-то случилось? Что такое, Гриша? Что это, блядь, с Нет. Это, может быть просто с другого угла свет имеет какое-то значение, не так упал. Что такое... Где моя жена? Гриш. <смех> это самое ужасное. Ты стал сумасшедшим со своей женой. Ей бога. Нет, ну так, скажи мне правильно. Можешь позвонить Наташе в любой момент. Наташа как что-то... Да. Как Майс, как я сижу, блядь, как будто у меня оторвали яйца. Действительно, это кошмарно. А? Это кошмарно. Кошмарное состояние. За что, блядь, я не... И что За я такое что что сделал? Да, да, да. Это не имеет никакого вообще смысла вообще... Это, это... сенса звонить по телефону, это ничего не дает. Я правда, ничего. если завтра звоняшь, звонишь, ты говоришь, звонил каждый день. Ну и что? Что, собственно. Ничего. Да. Нет. Нечего греха, там была страшная ситуация, картины не отправляли, знаешь, все это было... Да. Сейчас, другое. Где жена? Нет жены. Я не жалею, не отпустит? Это почти исключено, потому что сейчас Рейган приезжает. Ну, ее могут пустить, но, может быть, когда-нибудь э, немножко позже. После открытия, да? Да. Вообще-то должен здесь сидеть, пока она не приедет? Слушай, неужели они не думают какую-нибудь хуйню глупость, что человек должен вернуться, там что заложник, блядь. Вот. все еще старые у них в голове. Черт, честно. Я уже купил билет в одну сторону только. Эти бараны могут подумать, что Да, что ты решил остаться, ты понимаешь? Да. Темно. Едва пройти можно. То есть свет должен быть грешником такой, чтобы человек только не, не разбил себе голову, блядь, об этом самом. Ну, внимание, надо будет посмотреть все это, понимаешь? Нельзя Я не... это вижу, грешнико. Я ночью это увидел. Ну, понятно. Ночь, ночь. Общий образ, образ, образ солдат, э, э, грешники. Чтобы мы это да. поняли. Ночь, ночь. Где ночь, Серёжка? Что ты хочешь там сказать? Ночь. Где она? До перестройки. Как ночь, период застоя. Да-да-да-да. Кому какая главная идея вашей картины? Я скажу. Ты знаешь, какая? Да. Ночь. Период застоя. Ведь уже что говорил? Именно ты говорил. Ну да. Я, я, я не певец ночь, я ее, э, как это сказать, разоблачитель. Там темно будет. Но они ничего не будут видеть. Там луч света в темном царстве. Видал там через дорогу, Да. Ну хорошо. Мне, конечно, я просто вдохновлен к возможности. пробить луч света в темном царстве. Так, так что мы будем делать с соби, Алешенькой. Соби? Мы с. Да. Что мы будем делать? Знаю, мы, надо... мы будем отказываться, если Вика сюда нека сюда не приедет, Конечно. то ты устроишь им большую Конечно. к хоису. Нет, надо с бюрократией бороться. Нет. Обязательно. Тут бесчеловечные отношения. Причем бесчеловечные... Не, не обязательно человек, Это я же не говорю, но государственные, никто не разобрался, в чем дело. Ну да. Ну а как же твоя жена, как чувство твоей жены представляешь ну, себе жены, большой сейчас... Хорошо, Я отступаю сейчас от лица людей, которые представляют государство. Делается огромный государственный, так сказать, ляп, страшный. Да. Надо было не иметь, как в любом месте это было, выяснить, что за художник, какая здесь ситуация, насколько это серьезно для государства. Же, как, просто отмахнуться, сразу сказать, что это, сказать, это не наше дело. Это, это как трава получается. Ну, конечно. Ты спрашиваешь, как проехать. Он еще даже не расслушал, куда доехать, блядь. Не знаю, он говорит, Ну да. Что? Ну да, говорю. Ужас. Ужас. Ужас. И швид, ты оказываешься оказываюсь совершенно, потому что. Почему это же не твое дело, это дело государственности, дело культурной политики. Нет, абсолютно об этом не вижу. Но наведите справки, кто что, ли? а секретарша тоже делала все, чтобы только отогнать мне вообще от В посольстве. посольстве в нашем. То есть в вашем. В нашем. Все можно Так порядок, а, так, а с другой стороны по уроке. Война и вперед, понимаешь? понимаешь? Да. Вот так, пройди сюда. Пройди сюда. Ну, я иду, иду, иду. Пройди порядок. Вот где смысл есть, понимаешь? И нужно, чтобы людей засыпались. А, вот так. Okay. Ой, потрясающе. В лусия. Динь-динь-динь, динь динь день колокольчик звенит. Этот звон, этот звук много мне говорит. Ну, день эту работу день день день день день день день день день день Большая выставка, происходит лучше даже не знать, что за галерея. Кто не знает, о ком ты говоришь? Посольство. Потому что они не информированы все люди, не информирующие Я член Союза. Союза художников 63-го года, союза журналистов такого да. года. Моя работа находится в музеях, в лучших собраниях собральных мерах. Помпиду находится множество картин, находится в Базельском собрании, в музее Георгии находится в музее Людвига. Находится. Да. Я регулярно продаю свои картины, даю огромные валютные поступления, огромные. Да, да. Это как место, сейчас проходит, дало 120 тысяч долларов, уже уплощенное государство. Вот. вот это мой, так сказать, маленький послужной список. могу сделать, благодаря только любимому, дорогому Грише и Наташине, Потому что страшнейший час, когда нет, нет моей помощи, эти, эти люди пригрели меня, дали мне кровь, смысл, язык, потому что я как обезьяна оказался, глухонемая вообще здесь. Ну, спасибо. Я считаю, что это мой интернациональный долг. Ярко. Значит, меня интересует схема, помнишь, там называется схема. Как Петр Иванович помогает спасти из лука. Спасти Николая Васильевич. Мы будем ждать, пока они освободятся, потом повесим. Ну, в чем же все в порядке? А да, все хорошо, хорошо. Да, Вс ⁇ хорошо. Хочешь, чтобы он понял, как же все рестонцируют? Ну, конечно. Не было Да, ты прав. Да? Ты прав. Это канцелярия? ребята, что ты пишешь, да? Да. Зачем мы можем сделать? Все в поставить, бутылку, И правильно осветить себя. И внизу подписать. Мы как Рембранды. Мы это сделаем потом. Мы потом сделаем. Сядем все вместе. Зеркало очень хороший реп-свет. Такой контрастный желтый. У нас тут иметь еврейский, ну, морды будут еврейские. Значит, я приглашу тогда в потому что получится. сделаем... Двойной покрытий. Гениально. Расскажи, как твои дела? Ты отправил выставку, да? У меня дела очень хуёвые. Что yeah. что что -то, имеют... не тот человек, который является. Но он смысле, очень хорошие. Я так, отправил это выставку. не 7 миллионов Что это значит? Это значит, У что очень... если что-либо пропадет, решуленность что 7 миллионов долларов. Это замечательно. Да, но это на меня наклало таких обязательств, есть... потому что страховая компания не понимает этого это. Сказать. Пришла ко мне, у меня, допустим, царапина на холсте, да, да, да. или там да. какая то как называется, но... шартоват. Да, это... специальная. Они это активно, Значит, они у меня Все это. Я не работал, я не объяснял, что-то так задумано. Значит, это меня просто довело до состояния почти неминяемости. Ну и дальше. Ну, ну, просто, ну, а я... Никто не понимает. И дальше, конечно, наш друг в черных сапогах. Ой, в шрамах, в шрамах. Ну, я просто не знаю. Он вчера здесь был, между прочим, или я его не узнал? Конечно, я не узнал. Его он не узнал, его внешне он просто. Что такое, что случилось? И с вами, видим. А что, такое... что случилось? Он взбесился и нужен Киевский, нужен Кабаков. Слушай, какие-то обстоятельства с ребятами, даю их к тебе... Всем пока. Да нет, на улицу выйдите на секунду. Здесь все работает, здесь все работает. Нет, нет, здесь все работает, я просто хочу. Ну вот и все. А теперь пойти День Советского Союза. Это будет а а а Где моя жена? Какой момент? Самый счастливый момент в моей жизни. Попробуй. А? Тогда, тогда не будет уплава пространства. Вот почему нет миссии. Гриш, потому да. что получилась перспектива. Это стена, это стена ящика получилась. Да. То есть эти крайние тянуть к углу? Да. да. Расширить просто... А, сделать больше объем, правильно, чтобы не было вот так близко все. Мне кажется, лучше стало. Что-то зашевелить -за -за -за -за в жизни здесь. Что-то произошло. Иди, не я... дай бог, я боюсь сорваться. Да Вики, да Вики. Солнце. Да Вики ты снимаешь. Она будет здесь. Ну, как? Она будет здесь, Гриша, блядь. Да, я тебе да. колбасу сделаю. Да, да. Ты... Я Так что я люблю искусство. Гриша, скажи мне правду. Ты большой художник. Нет, нет. Я... Ты веришь, что я умею делать, что я колорист? Не убежден. В школе, в каждой школе есть гений. Это человек, который расцвел, понимаешь? Так вот, мне страшно мысль, что у меня нет, блядь, никаких талантов. Я попал в художественную школу случайно. Ты же знаешь, я тебе рассказывал, блядь. Да. В узбекской школе, блядь, ходил я тебе рассказывал, так. Ну вот, таким образом я как бы случайно попал в области службы. Ты понимаешь, у меня был комплекс. Чувство, что я просто не случайно ничего, если у меня нет никаких талантов, но я этим занимаюсь без прерыва, что же делать? Состояние кошмарное, и, накоп... и надо же у какого-то постороннего узнать, потому что внутреннее чувство совершенно чудовище. показывает, что ты без, отничтожиться, ничего не имеешь и не убудешь у меня никогда, потому что вопрос будущего это главное для него. У кого спросить о твоей судьбе? Если у тебя талант. Конечно, у гения. Но подойти к нему это то же самое подойти к солнцу, блядь, и под, под, под с него пальцем. Обжечься можно. А гениальную голову можно спросить, его нельзя. Предположим, не с тобой разговаривать не вот, гений, он в последней инстанции, живущая рядом тут же на кровати, но далеко тебе, как Моисей, понимаешь? Слава Богу, есть последний. И вот однажды я обращаюсь к своему приятелю. Я спрашиваю у него, как быть. Я хочу узнать страшную вещь. Что ты хочешь узнать? Я хочу узнать, каков мой талант и вообще, кто я в художественном. Вообще, спроси его мнение обо мне как он думает вообще, как на, я на это решился, но ну, я был измольчен до последней сети, я был из нервов, ты понимаешь, да? мне надо было узнать о себе все. И он пообещал мне, он пообещал днем спросить mm -hmm. меня, как мои дела, понимаешь? как моя жизнь дальнейшая. от этого зависело все. Он ушел, я дрожал весь день, это может себе представить, что это такое было. Наконец вечером он не является с урока. идет ко мне, пойдем в футбол играть, или пойдем, мы ну что, подожди, аж три рубля у тебя есть, мы пойдем, может быть, немножко кино сходит. Я говорю, ну ты спрашивал у него? Он говорит, что спрашивал? Ты у него спрашивал на мне? Он говорит, да, спрашивал. Ну и что? Он сказал, не колорист. <смех> Пиздец. <смех> Пиздец. Это, это событие является для меня важнейшим поворотным пунктом. С этих моментов мне заниматься живописью. Искусство бесполезно, потому что со мной же все закончено. Ты должен был типа, какой-то... Я тяжелый, должен был, проездил, вообще чтобы... по логике вещей, я должен был бросить то же самое, что спросить <говорит> Робинштейна, <говорит> да, быть ли да, мне да, пианистом да, или, да, там, да, я не знаю, знаю да, сочинять одним да, музыку, да. понимаешь? Со мной было все кончено, Гришник. Да, это страшно, понимаешь? Но благодаря да. этому мы имеем здесь эту выставку, Я не знаю, что, что благодаря в... этому, что, что живопись, это, ну, как проклятый. Знаешь, я затесался в толпу талантов, колористов, я не знаю, пластиков каких-то, умеющих, держать, не знаю, там контур или что-то, плоскость прогибать. Но со, мной... Но со мной все кончено. Отныне да. я только фальшивник. Получилась интересная вещь. Я продолжал заниматься, что мне бросать художественную школу, куда бежать, а карточки хлебные, и целый ряд других вопросов. Общежитие, мама, понимаю, будет прописано. Надо продолжать учиться в этом. Но что же делать? Как же получать пятерки, если ты не колорист, если ты вообще не художник, если ты это дело даже не любишь? Я превратился тоже, ты знаешь, Ибанникость я превратился в обезьян, который изучил, как надо предваряться быть колористам. Ага. Я стал диким притворщиком и на уроках и выполнял все, что делает колорист. То есть я как бы фальшив, это было спекуляция. Как, это... как ты вчера назвал замечательным словом? Не спекуляция, а. Аппроприация. Симуляция. Апроприя... симуляция вот. Я стал симулянтом. Открывается у нас завтра целый день, с 10 утра до 6 вечера. До 7 вечера? До 7 вечера. И потом будет ужин, большой прием. Но он был на улице. Сейчас никто ничего этого не видит, Алешка, он говорит. Ты понимаешь? Но завтра утром мы все это все увидим. Так, вы должны банки повесить. У меня связано с маршем безум. Хотя, если у нас останется месяц, мы сами привезем. Какие? Две баллы и муху подвесить к потолку надо. Он повесить, к потолку мы да. не можем держать. А? Мы свалимся, мы не можем держать к потолку. Он нам он не нужно, чтобы они когда уйдут, остался... Или маркин, Ну Марс останется. Маркин. Маркин. Да. Мы с закончим вообще. Да. Как ты себя чувствуешь сейчас, пол первой ночи? Ну, как-нибудь хуёв. У меня Второе дыхание, Илюшенька? Нет, дыхание нет. У меня очень хороший стресс. Сейчас без десяти час. Ночь. Сегодня уже, кстати, наступил день выставки. Уже побежало все. Исторический час помчался вперед. Боже мой! Это Арий, вылез, ты не ноги! Арий, вылез, ты на ноги! Арий, вылез, ты на ноги! Арий, вылез, ты на ноги! Арий, вылез, ты на ноги! Ага! Ну в этот раз, наверное, он перестанет кричать, где моя жена. Все, хватит. Кончилось. Кончились вопли, где моя жена. Кончились эти вопли. Так, начинается. Хотя. Ой, ой, ой, я надеюсь, что это самое. Мне там понравилось на вещи-то теперь. Ой, ну как, это тебе, не это не не как не тебе это нравится? Как тебе это нравится, да? Вика, то, что я сейчас делаю, ты понимаешь, что дело? Это, это это это вот это вот уникальные кадры все. Это то, чтобы вы... понимаете, вот, вот мне тут все говорят, что я приехала. Нет, я, я не верю, до сих пор, я, не, я никого тут не верю, я не, я не здесь, это мне все снизится. Ой, я тоже. Миша, а вы, эм, в общем, где, рядом с селогрессией?